Здравствуйте! С вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре катушечный пистолет для гвоздей от компании Sigma. Код товара 671-35-51. Данный пистолет работает с катушечными гвоздями длиной от 45 до 70 мм. По характеристикам, которые указывает производитель. Пневморазъем 1,4 4, Вес самого пистолета 3,9 кг. Рабочее давление от 4 до 7 бар максимальная до 8 бар, объем потребляемого воздуха 90 литров в минуту поставляется пистолет в кейсе пластиковом с набором аксессуаров сверху картоновая упаковка Это ну, обычная картоновая упаковка так, по пистолету начнем с материалов, которые с которых он изготовлен корпус полностью металлический единственная магазин для гвоздей идет накладка пластиковая. Ручка прорезиненная. Накладка резиновая для удобства. Полирегулировка. И здесь вы видите флажок красный. Это приключение забивания, то есть одиночное или автоматическое. Курок спусковой. С этой стороны у нас глубина. Забивание гвоздей регулируется. от колесик. Кстати, здесь даже указано, вот, выбито на корпусе. Что еще по регулировке? Так, вот магазин. Откроем. Ну вот, ударный механизм. И открывается магазин. Объем магазина 300 гвоздей. Если видно, поднести ближе. Так. Дальше. Сверху регулировка выхода воздуха. Вот как на всех пнемостеплярах это есть. Также присутствует и здесь. Вот в руке он, видите, визуально, габариты самого пистолета. Оставляется он с пневморазъемом. То есть можно сразу подключать его к шлангу. Вот, Пнеморазъем присутствует. Перед работой не забывайте смазывать его э, или ставить лубрикатор на компрессор или мини-масленку. Можно закапывать напрямую в воздушное отверстие масла. Только не заливать, а пару, пару капель перед работой. Так, габаритам самого пистолета. Высота пистолета, высота да, 32 сантиметра, длина 34 сантиметра. Вес, я уже сказал, около 3,9 кг у нас вышел на весах. Указывает производитель 3,5 Тут такой <с Benets> спорный вопрос. Поставляется пистолет, э, очки защитные, но это самые обычные, поэтому я не думаю, что вы с ними будете работать. И набор Г-образных ключей, 4 Г-образных ключа шестигранных, для того, чтобы можно было обслуживать сам пистолет. Вот такие ключики. Также идет в комплекте мини-масленка. Сейчас я покажу. Вот она. Тут немного не масла есть. По кейсу. Кейс идет пластиковый. По габаритам его. Ширина кейса у нас 40 сантиметров. Высота 35 и глубина 15 сантиметров. Запирается на пластиковые замки. Замки очень удобные. Данная модель пистолета является популярной очень, потому что хорошее соотношение цены и качества. Гарантия 6 месяцев на данный пневмопистолет. Поэтому мы рекомендуем его к покупке. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.